Приветствую на канале Шарабара Самые загадочные места на Земле Мы уже ознакомились с вами, какие имеются неразгаданные тайны человечества Однако, учитывая, что кое в чем идет пересечение тем Из этого ролика я их убрал То есть, например, это пирамиды Стоунхендж Лохнесское чудовище на нашей планете, наряду с современными, технологически, индустриально развитыми мегаполисами, существует немало мест, созданных древними мастерами или же самой природой. И давайте посмотрим, что же это за места. Башня Дьявола, США. Так называемая Башня Дьявола на самом деле является природной скалой удивительно правильной формы и состоит из колон с острыми углами. Это поистине таинственное место, которому, согласно исследованиям, уже более 200 миллионов лет. Находится в США на территории современного штата Вайомин. По своим размерам Башня Дьявола превосходит пирамиду Хеопса и со стороны напоминает рукотворное сооружение. Кстати, ее высота 386 метров, благодаря нереальным размерам и неестественно правильной конфигурации, скала стала объектом внимания многих ученых, а местные жители утверждают, что ее соорудил сам Сатана. Курганы Кахоки. Кахокия покинуты жителями индейский город, руины которого находятся недалеко от Иллинойса. Это место напоминает о том, как жили древние цивилизации, а его сложная структура доказывает, что эту местность еще полторы тысячи лет назад населял высокоразвитый народ. Старинный город поражает своей масштабностью. На его территории сохранилась сеть террас и 30-метровые земляные курганы, а также огромных размеров солнечный календарь. До сих пор неизвестно, почему почти, 40-тысячное общество покинуло свое поселение. И какие индейские племена являются их прямыми потомками? Несмотря на это, курганы Кахоки – излюбленное место многих туристов, которые приезжают сюда в надежде разгадать тайну древнего города. Чавинда, Мексика, согласно верованиям аборигенов, является центром пересечения реального и потустороннего миров. Именно поэтому здесь происходят невероятные вещи, которые сложно понять современному человеку. Чавинда интересует многих кладоискателей, ведь по преданиям, эта местность скрывает невиданные богатства. К сожалению, еще никому не удалось найти сокровища. Свои неудачи горе-кладоискатели нередко приписывают потусторонним силам. Нью Ирландия. Нью это самое старинное сооружение на территории современной Ирландии, ему около 5000 лет. Считается, что этот длинный коридор с поперечной комнатой является могилой, но для кого ученым определить пока еще не удалось. До сих пор неизвестно, как древние люди смогли построить такую совершенную конструкцию, которая на протяжении 5000 лет не только посчастливилась выстоять, сохранив первобытный внешний вид, но и остаться полностью водонепроницаемой. Пирамиды Йонагуни, Япония. Таинственные подводные пирамиды возле западного японского острова Йонагуни вызывают немало вопросов у современных археологов и геодезистов. Главный вопрос – являются ли сооружения природным феноменом, или же их создала рука древнего человека? В ходе многочисленных исследований удалось установить, что возраст пирамид Йонагуни насчитывает более 10 тысяч лет. Лощина Черного Бамбука, Китай. Местные жители прозвали ее Долиной Смерти. И ни за какие деньги не желают даже приближаться к ней. Одно воспоминание о лощине наводит на них сильный ужас. Говорят, что здесь бесследно исчезают дети и домашние животные. Чему есть немало документальных подтверждений. Лощиной Черного Бамбука уже не одно десятилетие интересуются ученые, которым удалось доказать, что долина в китайской провинции Сычуань — аномальная местность с тяжелым климатом и резко меняющей, погодными условиями что в совокупности провоцирует оседание почвы по мнению ученых именно это является причинами пропажи людей тропа гигантов ирландия тропа гигантов или дорога великанов в северной ирландии это удивительная прибережная местность образовавшаяся много веков назад в результате извержения вулкана она состоит из примерно 40 тысяч базальтовых колонн внешне напоминающих гигантские ступени природная достопримечательность принадлежит к числу объектов всемирного наследия юнеско это место заслуживает восхищения, поэтому его ежегодно посещает не одна тысяча туристов со всех уголков мира. Гозекский круг, Германия. Это древнее неолитическое сооружение в германском округе Бургенландкрайс. Круг был случайно обнаружен в начале 90-х годов прошлого века при обзоре местности из самолета. Первоначальный вид сооружения удалось вернуть только после полной реконструкции. Ученые практически не сомневаются, что Гозекский круг использовался для астрономических наблюдений и составления календаря. Памятники Муаи на острове Пасхи. Этот остров известен на весь мир благодаря гигантским статуям Муай, расположенным по всей его территории. Каждая такая мегалитическая фигура – это большой памятник, созданный мастерами древней цивилизации в кратере местного вулкана Рану рараку Всего на острове обнаружено около тысячи останков подобных рукотворных монументов, большинство уже ушли под воду. Сегодня подавляющее большинство статуи вновь помещено на платформы лицом к океану, откуда они продолжают встречать гостей острова и напоминают о былой мощи древнего народа населявшего эти просторы. Скрижали Джорджии, США. Это 20-тонные полированные гранитные плиты с надписями на 8 самых известных языках мира. Надписи представляют собой заповеди для будущих поколений. Как отстроить цивилизацию после глобального катаклизма. Памятник установлен в 1979 году. Заказчик указан в документах под именем Роберт С. Кристиан. Высота монументального сооружения составляет чуть больше 6 метров, а плиты ориентированы в направлении четырех сторон мира и имеют отверстия. В одной из них можно увидеть полярную звезду в любое время года, во второе солнце, в период солнцестояния и равноденствия. Ришат, Глаз Сахары, Мавритания. На территории современной Мавритании самая большая пустыня в мире скрывает удивительное природное явление протерозойского периода, имя которому Ришат, Глаз Сахары. Этот объект имеет невероятно огромные размеры, порядка 50 километров в диаметре, поэтому его видно даже из космоса. Структура насчитывает несколько эллипсоидных колец, образованных осадочными породами и песчаников примерно 500 миллионов лет назад врата ват. Кратер Дарваза в Туркменистане. В Туркменской пустыне Каракумы расположен газовый кратер Дарваза, внешним видом напоминающий ворота ват. Это огненная яма диаметром 60 метров и глубиной до 20 метров является результатом проводимых здесь раскопок во времена Советского Союза. Во время таких геологических исследований группой ученых была обнаружена подземная каверна с природным газом, которая чуть не привела к гибели огромного количества людей. Поэтому руководство решение поджечь газ, чтобы он не угрожал местным жителям. Но ошибка. Огонь, который должен был гореть не более пяти дней, горит и по сей день. Бермудский треугольник. Атлантический океан. Он находится в северно западной части Атлантического океана, между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Современная история насчитывает около сотни мистических исчезновений людей, самолетов и даже кораблей в этой аномальной зоне. Здесь периодически отказывает оборудование, летательные аппараты просто исчезают из радаров в ясную спокойную погоду, а корабли сбиваются с курса. При этом не удается найти никаких доказательств крушения последних, ни обломков, ни потонувших частей. Аркаим. Россия. Это старинное поселение, напоминающее о древних цивилизациях, которое несколько десятилетий назад было обнаружено в окрестностях Челябинска. Считается, что эта достопримечательность России является родиной древних ариев. Аркаим не только уникальный архитектурный памятник с тысячелетней историей, но и место концентрации целептых энергетических потоков, способных избавить человека от любых заболеваний. Кто живет в Челябинске или рядом, предлагаю съездить посмотреть. Третью. На сим позвольте отчалить. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До скорых встреч!